Свет, стой! Я всегда лучший! Никто не сможет остановить меня! Кто это сделал? Эй, ночь, тебе меня не достать! Я думаю, ты не лучший! Слезай оттуда! У меня нет лука! Это несправедливо! Заставь меня! Воу, это так весело! Ты расслабься, ночь. Ты же хозяин Майнкрафта. Ты можешь исправить это. Но как? У меня нет лука. Я не могу попасть в него. Может быть, настало время сделать Майнкрафт более реалистичным? Посмотри на него ночь. Земля движется. Может, настало время все изменить? Ты прав, Кенки. Самое время все изменить. Майнкрафт станет более реалистичным. Я рад, что ночь меня выслушал. Майнкрафт станет удивительным. Теперь ты настоящая мышь. Майнкрафт теперь реалистичный. Рад, что мы это сделали. Это не то, что я хотел. Если бы Майнкрафт был реалистичным. Нам нужно двигаться. Крипер уже близко. Надо прыгать. Это плохая идея. Там один блок воды, этого мало. Майнкрафт теперь реалистичный. Мы сразу же умрем. У нас нет выбора. Просто прыгай. Он уже близко. Прыгай сам. Я останусь здесь. Хорошо, я прыгну. Крипер убьет тебя. Увидимся позже, друг. Оу, ты живой? Кажется, я ошибался. Я уже иду. Добро пожаловать! Как вы все знаете, Майнкрафт нереалистичный. Я не знал! Замолчи, ночь! Сегодняшний день все изменит. Вы, ребята, знаете Стива, верно? Легенда говорит, что он пылесос. Его лицо было немного пиксельным. Но мы сделаем его реалистичным. Иди сюда, Стив. Барабанную дробь, пожалуйста. Я ПОКИДАЮ МАЙНКРАФТ, ЭТО СЛИШКОМ! Наконец-то я закончил строить свой дом. Как же долго я его строил. Я очень горжусь своим новым домом. Эй, парень, ты слышал, что Майнкрафт теперь реалистичный? ОЧЕНЬ реалистичный, в отличие от твоего лица. Лучше, чем в реальной жизни. Ночь странный. Вернись в мой дом. <клышленный> Я в восторге. Я собираюсь добыть дерево. Это начало моего приключения. Десять минут спустя. Какой замечательный день. Приятный, солнечный. Как же мне это нравится. Интересно, а какая обувь на мне? Где мои ноги? У меня нет ног. Что происходит? Я что, болен? Я не вижу своих ног. Где они? Кто-нибудь, помогите мне. Сейчас это все имеет смысл.